всем привет в этом видео в этом видео я хотел бы с вами поделиться очень простым способом как можно умощнить практически любой компьютерный блок питания причем это может быть не только компьютерный а любой импульсный блок питания порядком на 20-30 процентов перед вами сейчас компьютерный блок питания atx 350 ну на конкретном примере tx 400 а то и 500 это будет еще зависеть от силовых транзисторов если там будут стоять транзисторы d4515 то можно с легкостью такой блок разогнать без замены трансформатора до 500 ватт если стоят транзисторы d209 l 12 амперы как в данном варианте блока питания то такой блок железно можно разогнать до 400 450 ватт если вы собираетесь умощнить от x 300 то помимо всего прочего что я сейчас расскажу нужно будет еще заменить выпрямительный диодный мост на входе с 3 амперного на 5 амперный как в данном случае и так что для этого потребуется сделать ну и собственно для чего это вообще нужно нередко возникают ситуации когда например мы купили новую видеокарту более мощный и блок попросту ее не тянет и приходится старый блок выкидывать и покупать а он стоит очень недешево новый более мощный блок питания и так для умощнения нам понадобится и так для умощнения нам понадобится следующее самое главное входные электролитические конденсаторы эти конденсаторы мы заменяем на более емкие если здесь у нас на 680 ну это еще неплохо в данном варианте мы заменяем на более емкие 820 микрофарад каждый от этих конденсаторов будет очень много зависеть силовые транзисторы можно оставить если стоят D4515, то это прекрасно. И мож, можно ставить D209L. Но, конечно, если есть возможность и желание, то лучше их заменить на D4515. Ну и, соответственно, в выпрямительной части, вот по 12-вольтовой линии, вот этот маленькую сборку шотки нужно заменить на аналогичную 30-амперную но ну, просто воткнув его в отверстие конечно не получится придется впаять для начала туда три какие-нибудь перемычки а потом уже к ним подпаять выводы и на выходе электролитические конденсаторы емкости нужно будет по линии 5 и 12 вольт поставить более емкие но ну, эти можно выпаять полностью и поставить на каждую линию конденсаторы ну этот у меня 2 200 нужно будет поставить по 5000 микрофарад то есть по линии 12 вольт конденсатор на 16 вольт 5000 и по линии 5 вольт конденсатор 10 вольт ну можно также и 16 вольт 5000 это не принципиально и в конечном итоге даже без замены силовых транзисторов мы уже получим Полноценных 400, а то и 450 Вт мощности. Данные более мощные конденсаторы можно взять с каких-то уже нерабочих блоков питания, более мощных. И также диодную сборку шотки. Либо приобрести их в магазине радиодеталей, что будет намного дешевле, чем покупать более мощный блок питания. И как я уже сказал раньше, Таким способом можно без замены трансформатора умощнить любой импульсный блок питания порядка 30% мощности. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока!